Добро пожаловать в Такер Карлсон. Джо Байден и сегодня продолжает выступать за Третью мировую войну. Он был в Польше. Администрация также угрожает Китаю не вмешиваться, но безрезультатно. Американская мощь испаряется на наших глазах. Подробнее об этом далее. Таким образом, администрация Байдена за два года осуществила кошмарный сценарий, чтобы избежать которого поколения американских государственных деятелей, дипломатов и других людей, которым не безразличны Соединенные Штаты, работали до поздней ночи. Администрация Байдена, благодаря безрассудству и саморазрушительному поведению, объединила Китай и Россию в союз против Соединенных Штатов. Союз, который более могуществен, чем Соединенные Штаты. Настоящее безумие. Байден сейчас рассматривает возможность введения еще больших санкций в отношении России потому что это так хорошо сработало. Еще одна совершенно контрпродуктивная политика, которая ничего не дала в наших интересах. Сегодня в Польше Байден ясно дал понять, что он не заинтересован в прекращении войны. Смотрите. Страстная жажда земли и власти президента Путина потерпит неудачу, и любовь украинского народа к своей стране восторжествует. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет ослабить любовь народа к свободе. Жестокость никогда не подавит волю свободных. И Украины. Украина никогда не станет победой для России. Никогда. Это также глупо и нечестно, и вам жаль людей по всему миру, которые настолько ограничены в новостях, что могут их потреблять, они а поверили бы всему, что только что сказал Джо Байден. В России совершенно ясно, что цель администрации Байдена не в том, чтобы вывести Россию из Украины. Это может быть хорошей целью. Это свержение правительства России. Так что для них это жизненно важно. И они решили приостановить действие своего последнего пакта о ядерном оружии с Соединенными Штатами. Смотрите. Важно то, что наши отношения ухудшились. Ответственность за это полностью лежит на Соединенных Штатах. Они не могут быть глупыми людьми. Они хотят нанести нам стратегическое поражение, одновременно приближаясь к нашим стратегическим ядерным целям. В связи с этим я должен сказать, что Россия приостанавливает свое участие в новом договоре СНВ. Все это происходит в замедленной съемке, но в то же время очень быстро, и это может повлиять на весь мир. Это не преувеличение. Это может повлиять на вашу семью. Крис Миллер, бывший исполняющий обязанности министра обороны, автор книги «Солдат-секретарь». Он присоединяется к нам сегодня вечером. Мистер Миллер, большое вам спасибо, что пришли. Созда союза между Россией и Китаем похоже на конец американского могущества во многих странах мира и новую масштабную угрозу, которая затмевает все, Что Путин когда-либо делал в Украине? Почему они позволили этому случиться? Они хотят, чтобы это произошло? О чем вы думаете? Вы знаете? Такер первый, я должен туда поехать. Вивик только что объявил, что собирается баллотироваться в президенты. Я правильно расслышал в последнем сегменте. Он это сделал, да. Это просто удивительно. Так что я буквально вторая скрипка. Но вы знаете, он по сути дал, как мне показалось, отличное внешнеполитическое обоснование того, куда мы должны двигаться дальше. Однако на ваш вопрос я должен вам сказать, вы знаете президент, я собираюсь дать ему реквизит для его выступления, авторы которого произнесли довольно хорошую речь. И я с нетерпением жду, когда он вернется в Соединенные Штаты и отправится в Палестину, штат Агая, или отправится на границу и скажет то же самое. Это ирония судьбы, Такер, вы знаете это, потому что я из поколения X, и я похож на парня Литермана, верно? Поэтому я просто хочу сказать, что мы тратим триллион долларов в год на национальную оборону, и моя точка зрения из моей книги «Святая корова», что мы должны взглянуть на это по-другому. И нам нужно принести эти деньги домой и потратить их на вещи здесь, в Америке, чтобы сделать Америку сильнее. Ваша точка зрения по поводу Китая и России очень верна. Я буду немного противоречить фактам по отношению к вам или немного иконоборчески настроен. Я думаю, что председатель СИИ и Коммунистическая партия Китая прямо сейчас смеются всю дорогу до банка, снова разыгрывая нас. Конечно. Но вы знаете, военные и экономические союзы повлияют на нашу экономику. Вы должны думать, что главная цель Китая зарабатывать деньги, не так ли? Это деловое правительство. И если Китай и Россия живы, Китай, Россия поставляют сырье, это просто делает китайский торговый блок намного больше и намного слабее, не так ли? Да, учитывая 2500-мильную границу между Китаем и Россией и то, что Россия сейчас сосредоточена на Украине на Западе. Я должен думать, что коммунистическая партия Китая просто облизывает губы, мы не могли бы желать лучшего, потому что вы знаете так же хорошо, как и я, что у них серьезные ограничения на свои природные ресурсы. И все это лежит к северу. Это немного нестандартный ответ, но я думаю, что китайцы ведут долгую игру. Поскольку вы так много подчеркиваете в своем шоу, у нас есть этот краткий обзор. Который нам и нужен. И честно говоря, Вивик сказал то же самое. Мы должны смотреть в долгосрочную перспективу, и я думаю, что китайцы, вероятно, довольно хорошо играют с нами обоими. Конечно, они, как всегда, так и делают, и мы им это позволяем. Крис Миллер, большое вам спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Спасибо, что пригласили меня, Такер. Действительно важные вопросы. Спасибо за нелицеприятную журналистику, которой вы занимаетесь. Спасибо вам. Итак, Джо Байден, кстати, весь остальной официальный Вашингтон, полностью сосредоточились на Украине, своей маленькой чашке Петри, где они собираются создать утопию. Но вместо этого создают от. Тем временем в нашей стране повсюду разгорается печаль, особенно в Восточной Палестине, штат Огайо, где здоровье живущих там людей похоже значительно ухудшается. Несмотря на то, что в Восточной Палестине нет яда. Некоторые говорят, что они кашляют кровью, и поговорите с ними после перерыва. Подражая полуграмотному Уинстону Черчиллю, его собственная страна похоже не улучшается. Тысячи американцев в Восточной Палестине, штат Агая, например, беспокоятся о своем здоровье и финансах. Гарри Тенни из Фокс только что разговаривал с одним из них. В полумиле вниз по рельсам от того места, где сошел с рельсов поезд Норфолк Саутерн, Крис говорит, что, как и многие люди в этом городе, он застрял. Я зарабатываю на жизнь кровлей и сайдингом, или вы захотите обшить сайдингом и новой крышей свой дом, стоимость которого падает. Так что мое будущее неопределенно в том, что касается моего бизнеса в этом городе. Крис также не уверен, что воздух в его доме безопасен, несмотря на испытания, проведенные железной дорогой на прошлой неделе. Проблемы со здоровьем его семьи никуда не делись, и вчера он сказал, что его невеста обнаружила маслянистый блеск поверх воды в их осушителе. Это говорит мне о том, что если это химическое вещество прилипает к воде, то мой осушитель забирает воду из воздуха в подвале. Оно, очевидно, все еще там. Поскольку все это происходит, министр транспорта, как предполагается, должен предотвращать крушение поездов, не удосужился посетить Восточную Палестину, штат Гая. Более чем через две недели после крушения, более чем через две недели после того, как власти подожгли токсичные химикаты. На это нет времени, но у него есть время на утреннее шоу. Он только что это сделал. Когда вы собираетесь отправиться в Восточную Палестину? Я планирую поехать. Когда я поеду, основное внимание будет уделено действиями. Посмотрите, я был мэром своего родного города в течение восьми лет. Мы имели дело со многими стихийными бедствиями, природными и человеческими. И одна из вещей, которую я очень быстро заметил, заключается в том, что есть два типа людей, которые появляются, когда вы сталкиваетесь с такого рода катастрофами. Люди, которые находятся там, потому что у них есть конкретная работа, и они там для того, чтобы что-то сделать. И люди, которые там для того, чтобы хорошо выглядеть и сфотографироваться. Когда я уйду, речь пойдет о мерах по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте. Если есть кто из членов администрации Байдена, кто заслуживает немедленной потери работы, так это этот парень. Натан и Келли находятся в Восточной Палестине. Они живут там. Мы разговаривали с ним пару дней назад, и с тех пор, как мы поговорили, они говорят нам, что кашляют кровью. Мы хотим получить последние новости от Натана и Келли, присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Спасибо вам обоим, что пришли. Натан, приветствую вас. Кашляю кровью. Да, Такер. Это было через несколько дней после инцидента, и это было бы воскресенье. И я проснулся с очень ужасным приступом кашля, почти как при бронхите или пневмонии. И да, я не знаю, было ли это просто от приступов кашля или от чего-то еще, но в ту ночь действительно появились брызги крови. И несколько дней спустя, очевидно, мы эвакуировали город. Он жил и уехал, но это был один из побочных эффектов. Сколько вам лет? Мне сейчас 30. 16 февраля только исполнилось 30. Да, я не врач, но вы не должны кашлять кровью. Мы собираемся поговорить с врачом через минуту. Я говорю вам то, что вы знаете, но это не хороший знак. Келли, как вы себя чувствуете? У меня ужасные головные боли. Они начинаются довольно часто, когда я нахожусь примерно в 3-4 милях от города. И пока я нахожусь в пределах нескольких миль от места аварии, у меня бывают головные боли. Очень сильные головные боли, мигрени. Кто-нибудь пытался объяснить вам, почему у вас могут быть эти симптомы? Ну, если мы говорим о докторе Фаучи Изагая, мы можем пойти, и вы знаете, они попытаются указать на наличие симптомов, связанных с ковидом, но мы, очевидно, знаем, что это не так. Да, нет, это не так кашель с кровью. Я не думаю, что на данный момент является действительным симптомом ковида. Как это пахнет? У нас есть обоняние не просто так. Нос знает это, в этом есть доля правды. Как пахнет ваш город? Это все равно вопиющее. Даже ваш оператор здесь, это одна из первых вещей, о которых я его спросил. Вы чувствуете, чем пахнет снаружи? И он говорит, да, это сладкий запах. Пахнет ужасно. И опять же, это скорее ближе к вечеру, когда запах становится более заметным. Да, мне неприятно спрашивать вас о деньгах, но я не могу удержаться. А как насчет домовладельцев в Восточной Палестине? Как будто вы должны думать, что стоимость их жилья достигает дна. Хорошо. Никто никогда не купит дом, в адресе которого указана Восточная Палестина. Это определенно привело к резкому падению нашей стоимости. Вы домовладельцы? Да, мы здесь домовладельцы. Чувак, мне очень жаль. Будущее не такое уж светлое. Да, ваше здоровье и ваше богатство. Входите. Мы. Мне жаль. Мне действительно жаль. Но мы ценим последние новости от вас обоих сегодня вечером, Нейтона и Келли. Спасибо. Спасибо вам. Как мы уже сказали, это похоже на реальные симптомы и зловещие, но мы не врачи. Марк Сигелл, врач. Он слушал. Сейчас он присоединяется к нам со своей оценкой происходящего. Доктор, спасибо, что пришли. Что вы об этом думаете? Это действительно плохо. Такер, во-первых, они не одни. В этом районе есть много людей, у которых было сильное раздражение глаз, кожная сыпь, головные боли, усталость. Но вы знаете симптом, который бросается в глаза мне. И он бросился в вас, а именно кашель с кровью. И я должен вам сказать, мы много говорили о винилхлориде, и это то, что их вода, они описали свою воду, как имеющую голубой блеск, это, вероятно, винилхлорид Они попали под воздействие облака, это похоже на винилхлорид, но вы знаете, о чем никто не говорил, так это о том, что винилхлорид может распадаться на газ газфазген Это верно, который использовался в качестве яда во время Первой мировой войны И он очень разъедает легкие в очень маленьких количествах и агенты из ньюс которая является медицинской газетой, спросили сегодня агентство по охране окружающей среды США, проверяли ли вы наличие фазгена. Ответа нет. Также диоксины, которые могут вызвать репродуктивные проблемы и поведенческие проблемы, а также долгосрочный риск развития рака молочной железы. Еще одна вещь, которую вы получаете, когда сжигаете винилхлорид, попадает в воду. Грунтовые воды попадают в почву, остается там годами. Им, конечно, нужно обратиться к пульмонологу, им нужно проверить свои легкие. Если они беспокоятся о долгосрочных рисках, то это связано с продолжающимся воздействием. Винилхлорид в воздухе или даже фосфин в воздухе исчезают через день или два. Но прямо сейчас мы находим эти химические вещества даже в Западной Вирджинии. И, кстати, губернатор Дивайн, когда вы говорите, что пьете воду, я не думаю, что это кого-то успокаивает. Я думаю, вы должны выйти вперед и сказать как лидер, это плохо. Люди чувствуют себя плохо. Люди в ужасной форме. А чтобы обелить это и выпить воды, это политический шаг. Это не медицинский шаг. То же самое и с агентством по охране окружающей среды. Это то, что скрывается под ковром уже две недели. Как вы сказали, президент находится в Польше. Он должен быть там. Пит Бутигик должен быть там. Губернатор штата Агая, как я только что сказал, должен быть там. И это должно было быть две недели назад. Как только появилось это облако черного шлейфа. Сейчас оно уже в почве, оно уже в воде, и люди очень-очень больны такер. И я имею в виду, не хочу быть слишком прямолинейным, но Майк Дивайн – пожилой человек. Нас должно волновать, что наши 30-летние женаты, 30-летние, у которых есть собственные дома, и у них, как мы надеемся, впереди десятилетия. Как у них дела? Похоже, никого это не волнует. Я беспокоюсь об их легких и беспокоюсь о долгосрочном риске развития рака, а эндокринные разрушители ужасны. Фертильность как раз то, что нам нужно. Я ценю вашу оценку сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо, Такер. Сегодня вечером, похоже, долгая телевизионная карьера Дона Лимона наконец-то закончилась. Мистер Лемон был приговорен Верховным судом Уокениса к тюремному заключению в ГУЛАГе. Он пройдет процедуру, называемую тренингом чувствительности, которая всегда является первым шагом к исчезновению или в его случае к съемкам ночных рекламных роликов на Бет. Попрощайтесь с Доном Лимоном. Его коллеги из не преклонны в том, что они никогда не хотят его возвращения по моральным соображениям. Вот и все. И мы признаем, что испытываем некоторую печаль при этой новости. Перспектива кабельного телевидения без Дона Лимона не так радужна, как мы себе представляли. По мере того, как волна серости и однообразия захлестывает американскую культуру, по мере того, как все становится магазином Apple Store. Было определенной радостью наблюдать за его непредсказуемым занудством с низким IQ. Давайте посмотрим, что вы обычный ведущий новостей, работающий в обычной новостной сети, основанной на новостях, и рейс Малайзийской авиакомпании исчез над Тихим океаном. Вы сразу подумаете, что это угон самолета или механическая неисправность, а не Дон Леман. Только у него хватило детской изобретательности представить, что самолет поглотила черная дыра, на случай, если вы забыли этот легендарный момент. Был ли это угон терроризм, механическая неисправность или ошибка пилота? Но что если это было что-то, чего мы на самом деле не понимаем? Многие люди спрашивали об этом, о черных дырах и так далее, и тому подобное. Они также ссылаются на «Сумеречную зону», сюжет, который очень похож. Именно это говорят люди. Я знаю, что это нелепо. Но так ли это нелепо, как вы думаете? Это нелепо? Смейтесь над этим клипом, если хотите но там был показан какой-то безумный гений, и мы это оценили. Теперь все кончено. Но история Дона Лимона — это нечто большее, чем просто мертвая карьера одного человека. На самом деле, это увлекательная история, которая иллюстрирует растущую тьму американского либерализма, то, что затрагивает всех нас. Кем бы он ни был, Дон Лемон не был идеологом. Он никогда не встречал твердых убеждений. Дон Лемон был карьеристом. Он был человеком, который поднялся на телевидении, повторяя инструкции своих боссов, которые получали свои инструкции от демократической партии. И в этом смысле Дон Лемон является идеальным мерилом того, как меняется нация и куда она движется. В годы правления Обамы, когда нам всем говорили, что страна может наконец преодолеть нашу разделяющую расовую историю, Дон Лемон отразил текущую тенденцию. В какой-то момент он даже попытался провести один из тех подлинных разговоров о расе, которым нас всегда поощряли. Вот оно. Чернокожие, если вы действительно хотите решить проблему, вот всего пять вещей, о которых вам следует подумать. Вот номер пять, подтяните штаны. Некоторые люди, многие из них чернокожие, осудили меня за то, что я сказал это недавно нашел шоу Венди Уильямс. Я провел специальное мероприятие, посвященное Н-слову, в котором предложил чернокожим людям прекратить его использовать, и чтобы артисты перестали разбавлять себя или себя и других тем, что вы каким-то образом берете слово обратно. Теперь, в-третьих, уважайте то место, где вы живете. Начните с малого, не бросайте мусор, не мусорьте в своих собственных общинах. Во-вторых, закончите школу. Вы хотите разорвать порочный круг бедности? Перестаньте говорить детям, что они ведут себя как белые, потому что они ходят в школу или правильно говорят по-английски. И во-первых, и, наверное, это самое важное, просто потому, что вы можете завести ребенка, это не значит, что вы должны это делать. Так что перестаньте мусорить, проявляйте уважение ходите в школу, потому что правила применимы ко всем, как бы они ни выглядели. Невозможно представить себе сегодняшнего Дона Лимона. Невозможно представить, чтобы кто-то из современных людей говорил подобным образом, потому что времена так сильно изменились. И именно приход Дональда Трампа перевернул правила. В эпоху Трампа боссы Дона Лимона поручили ему радикально переключить передачу и атаковать белых американцев среднего класса как проблему. Потому что белые американцы среднего класса были электоральной базой Дональда Трампа. В этом-то и был смысл. Дон Лемон послушно так и сделал. Смотрите, я думаю, вы легко отделываетесь от них. Я не верю, что это только потому, что они думают, что Джо Байден был бы хуже. Я думаю, это потому, что им это нравится. Им нравится расизм. Им нравится жне ненавистничество. Им нравится все это, потому что если бы они этого не делали, то не поддержали бы его. Если вы на этой стороне, вам нужно подумать о том, на чьей вы стороне. Я никогда не был на стороне клана. Я принципиальный человек, консерватор или либерал, никогда не был на стороне клана. Принципиальный человек, консерватор или либерал, никогда не был на стороне нацистов. Что это говорит о вас, что несмотря ни на что, несмотря ни на что, вы продолжаете оправдывать этого человека за его мерзкое поведение, такого рода мерзкое поведение? Разве это не делает вас таким же плохим, если не хуже, чем он? Мы привыкли называть их американцами среднего класса. Теперь мы называем их куклук с кланом, потому что политика. Итак, Дон Лемон мгновенно понял то, что теперь понимают все средства массовой информации, а именно: нет ничего такого, чего вы не могли бы сказать о белых американцах среднего класса или ядре республиканской партии. Так что никакая клевета не является слишком экстремальной. Нет никаких пределов тому, насколько сильно вам позволено ненавидеть их. Сойдите с ума. Сам Джо Байден только что обвинил белый средний класс Америки в том, что он хочет убивать чернокожих людей только только за то, что они черные. Они убийцы, объяснил президент Соединенных Штатов. Чистый террор, чтобы систематически подрывать с таким трудом отстаиваемые гражданские права. Невинные мужчины, женщины, дети повешены за петлю на деревьях. Тела сожжены утоплены, подвергнуты линчеванию просто за то, что они черные. Не более того. Вместе с белыми толпами, белые семьи собрались, чтобы отпраздновать это зрелище, сфотографировав тела и отправив им мои открытки. Трудно поверить, но именно это и было сделано. И некоторые люди все еще хотят это сделать. Так что Дон Лелан видел все это и многое, многое другое подобное, и он думал, что понял новые правила. Белые республиканцы плохие нападали на них безжалостно. Но поскольку нюансы никогда не были его сильной стороной, мистер Ламонт упустил одно существенное различие. Белые избиратели среднего класса плохие — потому что они составляют большинство республиканского электората, но белые элиты хорошие. Это Нэнси Пелоси, они на нашей стороне. А белые либеральные женщины с высшим доходом, получившие высшее образование, лучше всех, так как они являются основой демократии. Вы видите, как это работает? Обе группы белые, но одна из них зло, а другая святая. Теперь с политической точки зрения это различие имеет смысл, но оно было слишком тонким для Дона Лимона. Оно прошло прямо у него над головой. И это приводит нас к последнему роковому дню его телевизионной карьеры на прошлой неделе, когда он осмелился критиковать Ники Хейли. Смотрите, я думаю, что это неверный путь. Она говорит, что люди, политики — это нечто, находятся не в самом расцвете сил. Ники Хейли сейчас не в самом расцвете сил. Извините, считается, что женщина находится в расцвете сил в 20, 30 и 40 лет. О чем вы говорите? По-моему, это не так. Расцвет для чего? Это зависит от обстоятельств. Это точно так же, как расцвет, если вы посмотрите. Если вы загуглите, когда женщина в расцвете сил, там будет написано 20, 30 и 40. Он наступил на это. Но если быть справедливым по отношению к Дону Ламонту, Ники Хейли казалась совершенно честной игрой. Она кандидат в президенты от республиканской партии, так что дикость — это все, что вам нужно. О, но нет. Потому что на самом деле во всех отношениях, которые имеют значение. Ники Хейли является членом самого защищенного класса из всех, либеральных белых леди с высоким уровнем дохода и модными политическими взглядами. Возможно, она и баллотируется в качестве кандидата от республиканской партии, но она принципиально неотличима от неолиберальной донорской базы демократической партии. Ники Хейли верит в коллективную расовую вину. Она считает границы Украины более важными, чем наши собственные, гораздо более важными. Она считает, что политика идентичности — это наше будущее. «Голосуйте за меня, потому что я женщина», — говорит она. «Это ее позиция». Так что Дон Лемон должен был это уловить, но он полностью пропустил это. Он ничего не понял. И поэтому он попал в свой последний медвежий капкан. Дон Лемон может и черный, но это не значит, что ему позволит критиковать Ники Хейли. Извините. Если придется выбирать между чернокожим мужчиной и либеральной белой леди, демократическая партия каждый раз будет отказываться от чернокожего парня. Кто составляет большую долю американского электората? Дон Ле -Ман или Ники Хейли? Это еще нерешенный вопрос. Заткнитесь, черный парень. Как вы смеете критиковать женскую силу, притворяйтесь, что биология реальна. Вы уволены. Это то, что случилось с Доном Лемоном. и Итак, в очередной раз революция съедает одного из своих. Верный слуга демократической партии раздавлен и ее безж шестеренками это не сентиментальная математика политики идентичности не все группы созданы равными знайте свое место нарушите правила иерархии кастовой системы и вы умрете ники хейли это понимает дон лемон нет и теперь он отправляется сниматься в рекламных роликах но реальный вопрос в том что это оставляет остальным из нас в тупике а это и есть политика идентичности это абсолютный национальный тупик политика идентичности это точная инверсия американской идеи из многих одна это становится из одного многими результаты балканизация, атомизация, расовая рознь, ненависть, разделение и безумие в конце концов, Руанда ни одна страна не может пережить политику идентичности мы это знаем мы должны остановить это но как нам это остановить? может быть, вспомнив, что наша нация на самом деле представляет собой нечто большее и четко и вслух сформулировав принципы, которые связывают нас друг с другом другими словами, что у нас общего? Это реальный вопрос. На самом деле этого вопроса мы не можем избежать, если хотим продолжать. Это вопрос, над которым предприниматель Рама с вами потратил много времени на размышления в двух книгах, а также в своем последнем предприятии, о котором он присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы рассказать нам. Вивик, большое вам спасибо, что пришли. Спасибо вам, Бикер. Так что это действительно похоже на Дона Лимона, знаете ли, просто ведущего кабельного телевидения. Но это прекрасная иллюстрация того, к чему приводит политика идентичности, когда вы отклоняетесь от универсальных принципов, которые связывают нас всех по одним и тем же правилам. Совершенно верно. Я имею в виду, что мы находимся в середине этого кризиса национальной идентичности «Такер» где мы так долго праздновали наше разнообразие и наши различия, Что забыли обо всех способах, которыми мы на самом деле такие же, как американцы, связанные общим набором идеалов, которые привели эту нацию в движение 250 лет назад. И именно поэтому я с гордостью могу сегодня вечером сказать, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов, чтобы возродить эти идеалы в этой стране. Эти основные правила дорожного движения. Меритократия, идея о том, что вы продвигаетесь вперед в этой стране не по цвету вашей кожи, а по содержанию вашего характера. Идея о том, что вам позволено свободно говорить, да иногда ошибаться, до тех пор, пока ваш сосед получает такую же вежливость в ответ. Идея в том, что люди, которых мы избираем для руководства правительством, между прочим, это те люди, которые на самом деле управляют правительством. Основные правила дорожного движения – это то, что связывает нас вместе. У нас с вами разные оттенки дыни, и вы знаете, что я скажу? Ну и что с того? Это некрасиво. В этом не наша сила. Наше разнообразие бессмысленно, если нет ничего большего, что связывает нас вместе, несмотря на это разнообразие. И причина, по которой я баллотируюсь в президенты, состоит в том, чтобы возродить эти идеалы. И я верю в глубине души что они все еще существуют, что большинство американцев все еще верят в них. Но нам нужно заново открыть это для себя. Единственный способ, которым мы можем это сделать, это говорить открыто. Начните снова говорить открыто. Поэтому я не собираюсь задавать вам никаких политических вопросов, потому что, учитывая мои звонки во время промежуточных выборов, я не понимаю американскую политику. Я не собираюсь спрашивать вас, что вы делаете в Йове или что там еще люди могут делать. Расскажите нам о том, что вы собираетесь рассказать аудитории, начиная эту кампанию. Я думаю, что нам нужно вернуть Америке заслуги во всех сферах нашей жизни. Заслуги и тех, кто попадает в эту страну. Давайте начнем. Начнем с этого, хорошо? Я думаю, что больше таких людей, как мои родители, могут принести пользу этой стране. Но людям, чей первый акт въезда в эту страну является нарушением закона мы должны сказать категорическое «нет». Не только кто войдет, но и кто выйдет вперед. Уничтожая позитивные действия. Это была национальная раковая опухоль. Одним из моих главных приоритетов будет прекращение позитивных действий во всех сферах американской жизни. И дело не только в меритократии, в том, кто добьется успеха. Прекращение позитивных действий? Да. Все наше правительство основано на этой идее. Самое смешное, Такер, что президенту было бы легко это сделать. Линдон Джонсон издал исполнительный указ, который требует, чтобы все, кто ведет бизнес с правительством США, которое охватывает более 20% рабочей силы США, приняли системы квот, основанные на расе. Любой президент-республиканец со времен Линдона Джонсона мог бы взять ручку и вычеркнуть это. Мы еще этого не сделали. Я думаю, что это то мужество, которое нам нужно будет собрать, чтобы пойти за этими священными коровами от религии пробуждения в форме позитивных действий, к этой новой климатической религии, которая полностью сковывает американскую экономику и культуру. Нам нужно забрать самых священных коров этих альтернативных светских религий, и мне жаль это говорить, отвести их на бойню. Потому что это то... Что потребуется для этого национального возрождения, когда мы перестанем извиняться за то, что значит быть американцем? Все за то, чтобы поставить Америку на первое место. Но для того, чтобы поставить Америку на первое место, мы должны сначала заново открыть для себя, что такое Америка. И для меня это основные правила дорожного движения, которые приводят эту нацию в движение от меритократии к свободе слова и самоуправлению над аристократией. Люди, которых мы избираем, фактически заставляют их управлять правительством, а не этой злокачественной федеральной бюрократией. Это будет основой моего послания. И я скажу вам вот что. у нас больше. Нет выбора. Хорошо? Мы сталкиваемся с такими внешними угрозами, как подъем Китая, который, я думаю, должен быть нашей главной внешнеполитической угрозой, на которую мы должны реагировать. Они с бессмысленными войнами где-то еще, которые потребуют определенных жертв. Это потребует провозглашения независимости от Китая, полного отделения. А это будет нелегко. Это потребует некоторых неудобств. Покупать дешевые вещи в течение стольких лет, знаете что? Мы пристрастились к этому. Это потребует некоторых жертв. Но я думаю, что мы можем пойти на эти жертвы, если будем знать, ради чего жертвуем. И это то, что я хочу видеть от республиканской партии. Ответьте на вопрос о том, что значит быть американцем сегодня. Если мы дадим ответ на этот вопрос... Мы сведем эту политическую повестку дня и эти светские религии к неуместности. Да, я жалуюсь на них последние три года. Да, есть определенная роль в выявлении проблемы. Но если мы хотим найти решение, нам нужно будет заново открыть ту национальную идентичность, которую мы все разделяем. И Если мы это сделаем, я все еще думаю честно в глубине души, что наши лучшие дни не в стиле какого-то длинного политика. А на самом деле, по-настоящему, я думаю, что наши лучшие дни могут быть впереди. Но для того, чтобы это произошло, потребуется пробуждение. Я надеюсь, что вы будете часто возвращаться, потому что вы один из самых самых замечательных ораторов, которые у нас когда-либо были. Но очень быстро вы определили Китай как главную проблему американской внешней политики. Вы же не думаете, что это война в Восточной Европе? Абсолютно правильно. я думаю, послушайте, внешняя политика — это все, что касается расстановки приоритетов. Мы должны осознать тот факт, что Китай нарушает наш суверенитет, и причину этого, если бы это был российский шпионский шар, мы бы мгновенно сбили его и усилили санкции. Почему мы не сделали этого для Китая? Ответ просторечный. Мы зависим от них в нашем современном образе жизни. Эти экономические взаимозависимые отношения должны закончиться. Единственный другой приоритет на самом деле, если вы собираетесь использовать армию для чего-то. Используйте ее, чтобы уничтожить картели к югу от границы в несостоявшемся наркогосударстве, которое сейчас убивает людей на американской земле с помощью фентанила. Вот как выглядит хорошее использование вооруженных сил. Это на самом деле защита американской земли и американских интересов. А не бессмысленная война где-то в другом месте. И я думаю, что суть всего этого заключается в возрождении этой национальной идентичности. Что значит быть американцем? Тогда вы знаете, что вам нужно защищать. И именно здесь наше видение внутренней политики, это культурное видение неразрывно связаны. Это связано и с нашим видением внешней политики. И именно поэтому я баллотируюсь в президенты, потому что я думаю, что это должно быть на первом месте в повестке дня республиканской партии. Я думаю, что это должно быть на первом месте в повестке дня этой страны. И я баллотируюсь в президенты, чтобы это произошло. Это так далеко от текущей повестки дня. Будет интересно посмотреть, как вы участвуете в этой гонке, и мы ценим ваше объявление сегодня вечером здесь. Спасибо вам. Томас, с вами большое вам спасибо. Спасибо вам. Я ценю это.